Собрал чернобыльские работы, которые у меня остались, и в экспозиции ну, я их развел. Чернобыльские были на левой стороне, черные работы на черном фоне. В общем, драматургически было срежиссировано именно как вот та прошедшая беда, катастрофа, боль. А на правой стороне мои современные работы. Я, эволюционируя как художник, естественно, не могу оставаться в одной ипостаси. И я показал вот эти две стороны себя. Цель была выставки показать этап диапазон вот от 1986 -го года до 2011 -го, показать прошлое и будущее, напомнить о прошлом и дать возможность увидеть перспективу, какое вот ну, должно быть завтра. 10 мая родилась дочь, и в этом году как раз вот 25 лет Чернобылю, и ей исполнилось 25 лет. И на выставке «Крок до солнца» те портреты, которые я написал, это она по рисункам 80-х годов. То есть в основу были положены как символ. То есть вот Эва, дочь зовут Эвелина, она послужила ну, вот таким символом 25-летия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда, естественно, все знали, что произошло. Не было, я уверен, даже самого маленького ребенка, который на вопрос, что такое чернобыльская катастрофа, бы не ответил. Это знали все. Вот оно двигало в этом направлении и обеспокоенность за судьбу, не, не то, что там, только моего ребенка, вообще детей. Вот она и формулировала эти темы. Поэтому первая работа, которую... Я написал так осознанно, как художник. Это вот как раз она. В 1984 году, октябрь, месяц я ее закончил. Начал где-то в сентябре, в начале, в конце августа. И дописывал, держал на коленях его сына. Жена писала диссертацию. Я дописывал эту работу. Разрушенное пространство, мать с ребенком. Вот в чем, наверное, самый большой наив у ребенка, вот он в руках держит вот это яичко, то есть символ тоже жизни. Так вот, идея, что мать не может в разрушенном пространстве остаться вместе с ребенком и не может улететь туда, в космос. Она пуповиной, вот этой пеленой, этой тканью привязана к земле. То есть вот это безумие, вот этот ужас как раз таки в том и состоит, что это безвыходная ситуация. А 1 мая я пришел в мастерскую, и часа, наверное, я не работал, написал эту орущую голову, вот именно кричащую немым криком. И вот ужас тот, который, наверное, у всех был от осознания, что никуда ж ты не денешься, куда ж ты, куда поехать, куда? Ну вот война, это понятно, враг наступает, а здесь, вот куда, в Москву? непонятно было. И там говорили, что тоже выпали осадки. Ну, это, это было ужасное. Ужасное по контрасту. Было солнце, было тепло, и было страшно, вот это, это ужасно. Занавешенные окна, кто там говорил, нужно э, мокрыми простынями занавешивать и двери, и окна, пить йод, это безумие какое-то. Не знали люди, что делать, как, как, ну вот, помогать себе. Поэтому... Вся реальность она моделировала образы, и они не могли вот как-то ну, трансформироваться в какую-то лирику. И вот, например, следующая работа Облако цивилизации, это она перед чернобыльской катастрофой написана. То есть вот опять-таки, откуда вот это ощущение, что это будет? Откуда? Вот, вот оно пришло, это понимание, а я писал моего современника. Можно было, ну, опять-таки, патетика вот времени того советского требовала, но это, это молодой там человек, который, ну, я не знаю, вот, строить там светлое будущее нашей Родины, там коммунистическое будущее, или она там учительница, врач, но ну, обязательно вот именно так возвышенно и патетично должно было. А я решил написать моего современника именно таковым, мать вырывает из себя ребенка, не не мальчика, а будущую мать, девочку чтобы мы, вот те, кто смотрит на эту картину, могли бы принять и спасти ребенка, потому что над ними вот это облако цивилизации, это страшный шаттл, вот это мега какой-то космический объект, который вот все уничтожает на Земле. Облако никогда не несло разрушения всему живому. А вот 20-е столетие... Оно вот, именно своими технократичными ну, открытиями и ну, вот, воплощениями мысли оно способно вот, уничтожить было все да, да и сейчас еще больше. Поэтому вот и появилась эта работа облака цивилизации. когда произошел этот чернобыль, ну, это даже не, невозможно было. Вот, вот как-то объяснить, как, откуда это пришло. Вот пришло ощущение опасности. меня ужаснуло то, что при опросе вот, в сети, интернет, многие даже не знали, что ответить. Что такое Чернобыль? То есть молодые люди. Это, это, это, это очень страшно, потому что произошедшая катастрофа она действительно тысячу раз страшнее, чем была Хиросимская. И вот, возвращаясь к этой выставке «Крок до солнца», я могу одно сказать, что это не просто отме отметил дату, там. вот я помню, я знаю, это все как, как свидетелем было осмыслено, это прежде всего позиция человека, и мне не хочется, чтобы это забывалось. И я уже начал работать над новыми работами, и буду рад их показать в будущем. И хочу еще раз сказать, что будущее, в моем понимании, за очень серьезным искусством, прежде всего за серьезным, очень гуманистичным и ну вот, принимаемым человеком как как путь, как, как исцеление. Ну, это моя мечта и моя задача.